привет всем и э, наверняка вы уже заметили что система меняется банковская система трещит по швам экономики многих стран сегодня падают производство закрывается но одна вещь остается неизменной наши с вами заработные платы они как были низкими так низкими они остаются. Меня зовут Эдуард, и в этом видеоролике мы с вами как раз об этом и поговорим. Деньги – это как раз то, чего постоянно не хватает. Поэтому, если вы досмотрите данный видеоролик до конца, вы узнаете о новой, совершенно новой бизнес-модели, которая, несмотря на нынешнюю ситуацию, на то, что происходит сегодня в мире, она стабильно развивается, и более того, она идет вперед и набирает обороты. Эта структура, эта бизнес-модель предоставляет нам самый ценный продукт, это возможности для каждого из нас. Я вам расскажу кратко о том, как вообще появилась эта компания. Потому что эта компания появилась на свет уже 9 лет назад, в 2013 году. И организатором всей этой корпорации на сегодняшний момент – это миллионная компания. И организатором были всего 4 человека, которые из традиционного бизнеса, из нетрадиционного бизнеса. То есть это люди, которые имели опыт в производстве, в создании продукта в расширении сети. И вся эта компания сформировалась вокруг одного человека. Этот человек э, является ученым. Благодаря его знаниям, благодаря тому, что он уже успел создать, в принципе, и появилась эта компания. Компания базируется в Польше. Производство, заводы находятся на территории Евросоюза в Польше. Польша входит в пятерку самых мощных экономик Евросоюза. У них своя валюта, у них своя экономика, у них свое производство. То есть у них есть оптимальные условия для того, чтобы создать конкурентный продукт, который будет иметь мощное, конкурентное преимущество с другими компаниями. Мало того, что компания имеет собственное производство, что снижает издержки, второе, она имеет собственное сырье, то есть собственные плантации. Кстати, эти плантации находятся в разных уголках мира, чтобы вы знали, не только в Польше, потому что есть зоны определенные экологические, такие как, например, Таити. Некоторые ингредиенты, некоторые продукты, именно определенное сырье, оно производится в Южной Америке, в Таити, то есть в разных уголках специальных, специализированные есть э, плантации, есть специальные уголки в мире экологические, где производят самый высококачественный продукт. Компания имеет свои собственные плантации в разных регионах мира, и благодаря этому она позволяет создавать просто супер неимоверно качественный продукт по определенно низким ценам. в компании есть свой стандарт качества. Это веган, это без ГМО, без различных добавок. Короче. Полностью-полностью-полностью экологически чистый продукт. Компании удалось не только наладить производство, наладить на сырье, но и логистику. Потому что очень важно, чтобы клиент, который заказал его в любой точке земного шара продукт, он получил его как можно быстрее. Поэтому есть определенные точки, благодаря которым вы можете получить продукт в любой стране, где бы вы ни находились. Более того, компания создала такую систему, при которой вы можете через вашу реферальную ссылку дать ее любому человеку. Человек ее закажет, этот продукт в интернет-магазине получит этот продукт буквально в несколько дней и вы получите свой реферальный бонус я сейчас чуть позже покажу эти все бонусы чтобы вы понимали за что компания платит нам деньги сколько есть видов заработка который компания нам предоставляет какие футбольные клубы спонсируются какие есть автобонусы у вас есть возможность в первых два месяца сесть на совершенно новый автомобиль салона то есть компания сотрудничает с такими концернами, как mercedes audi bmw Егуар, range ровер и так далее. То есть на выбор вы можете выбрать любую компанию. И это никакая не шутка, это реальная система, при которой любой человек, который работает в этой компании, может получить автомобиль буквально в первых два месяца сотрудничества, в первых два месяца работы. У нас есть собственное мобильное приложение. То есть вся работа, которую мы делаем, мы делаем через мобильное устройство. То есть нам не нужно больше ничего. Мы можем находиться дома, мы можем находиться на отдыхе. Где угодно вы имеете доступ к данной платформе. Вы можете получать клиентов. Эти клиенты, которые приобрели какой-либо продукт, Позволит вам зарабатывать деньги и сейчас я поговорю о деньгах я покажу вам несколько видов дохода которые вы сможете получить уже на старте более подробно вы узнаете после того как досмотрите данный видеоролик у вас активируется внизу кнопки где вы сможете нажать эту кнопку записаться на обучение пройти тест связаться с куратором и куратор вам все объяснит покажет и подготовит вас к тестированию для того чтобы в ближайший день-два смогли подготовиться и уже через два-три дня вы смогли приступить к работе начать работать и заработать ваши первые деньги уже в первый месяц работы первый вид дохода мы называем розница продавая какой-то продукт при том не имея этого продукта на руках просто через реферальную ссылку вы можете зарабатывать до 41 процента то есть если человек заказал продукта на 100 долларов 41 доллар вы получите себе на счет вы получите и заработаете эти деньги реферальный бонус реферальный бонус это бонус от первого заказа оптового то есть есть несколько оптовых пакетов которые человек может приобрести для старта Значит, пакеты начинаются от 78 евро до 628 евро. Значит, бонус, который вы получаете, он в размере от 10 евро до 110 евро единоразово. Каждый раз, когда у вас есть оптовая покупка, оптовый покупатель, вы получаете до 110 евро. Есть так называемые бонусные комиссионные. Когда вы создаете реферальную организацию, то есть у вас появляется там линии, линия, да, первый уровень. Это кому вы лично дали информацию, кто лично заказал какой-то продукт. Дальше у вас появляется второй, третий, четвертый, пятый, шестой уровень. То есть в глубину создается такая сеть, в которой люди потребляют продукт. Кто-то купил для себя, кто-то на перепродажу, кто-то продал, кто-то использовал, кто-то подарил, неважно. Каждый продукт, который будет покупаться в вашей сети, вы будете получать за это процент. От 5% с первой линии до 2% от шестой линии. И просто только на пассиве, представьте себе ситуацию, при которой вы дали там 2-3 человекам, вы показали бизнес-возможность, оно пошло дальше, через 2-3 месяца у вас в организации 100-200 человек. Вы можете уже получать до полторы тысячи евро каждый месяц на пассиве. Вы можете просто получать на свой мобильный телефон заработную плату. Только лишь потому, что вы показали эту возможность максимальному количеству людей. Люди, которые будут заказывать продукт, вы будете каждый раз получать процент. Есть такая, знаете, как американцы говорят, есть такое выражение. Не за деньги надо работать. Нужно строить пассивный доход. Нужно создавать такую систему, при которой вы сможете получать деньги на пассиве. Если вы занимаетесь недвижимостью, вы сдаете квартиры, вы получаете деньги на пассиве. Поэтому очень важно. Особенно в нынешней, в нынешней ситуации, когда кризисное время, нету денег, увольняется работы, проблемы дома, нету денег, нечем кормить детей и так далее, и так далее, и так далее. Тем более нужно начинать строить возможность получения пассивного дохода. Чем выше ваша сеть, она масштабируется, у нас есть система, которая выдает кандидатов, которая выдает вам клиентов. Эта система способна создать для вас огромный пассивный доход. Получать большие деньги, при этом вам не надо работать 10-20 лет, вы можете создать пассивный доход в максимально кратчайшие сроки благодаря системе, технологиям, интернету и данной компании, которая позволяет создать этот доход и официально выплачивает вам деньги. Полностью в белую. Это очень важный момент, особенно сегодня, когда все компании, когда все банки, государства закручивают ганки. И в этих условиях многим предпринимателям сегодня очень сложно вести дела. Вам не нужно сегодня открывать офисы, нанимать кучу сотрудников, вам достаточно просто зарегистрировать свой интернет-магазин в интернете на сайте, у вас уже есть база, у вас есть бэк-офис, у вас есть система, у вас есть возможности зарабатывать деньги, у вас есть интернет-магазин, у вас есть команда людей, которые вас научат, покажут и сделают так, чтобы вы деньги свои заработали в первый месяц. Потому что от того, сколько вы заработаете, есть еще такой вид заработка, доход от дохода называется, от того, сколько вы заработаете, заработает бонус и ваш куратор. Чем тысячу долларов вы заработали, там до 200 долларов заработал только лишь за это по бонусам ваш наставник круто обалдеть это очень круто карьерный бонус как только вы начинаете свой карьерный рост в первый месяц если вы закрываете golden group leader вы получаете бонусом 145 евро на ваш счет только лишь лет потому что вы в первый месяц быстро достигли карьерная лестница это небольшой объем работы и это абсолютно реально любому человеку как только закрыли executive лидера автобонус ваш Ваш автомобиль, у вас, компания, вы едете в салон, подписываете документ, получаете ключи, страховка, техосмотр, только бензин заливаете. Ну уж извините, бензин компания не, не завозит. Бензин залили, поехали. Чем выше квалификация, тем круче автомобиль. Итак, еще бонус за быстрый старт. Тим лидера закрыли, дополнительно до 250 евро получили. Экзекьютива закрыли в первый месяц, в первых два месяца, прошу прощения, в первых два месяца до 500 евро закрыли. Это лучшие условия. Я в этом бизнесе уже много лет, но лучших условий для работы я еще не видел, я еще не встречал. Человек, который закрывает определенные квалификации, делает работу, показывает людям офигенный продукт, люди, которые с этим продуктом улучшают качество своей жизни. Улучшай свое здоровье. пользуются офигительными продуктами по самой низкой цене. Они еще получают автобонусы, они еще получают денежные вознаграждения. И еще за то, что ты растешь по карьере, ты получаешь машины, ты получаешь путешествия, ты получаешь круиз. Сделав регионального менеджера, ты уже в круизе. Компания оплачивает тебе пятизвездочный круиз, все включено на неделю в там, Европе или в, в тех странах, в которых есть возможность попасть и без визы и так далее. Закрыл следующую квалификацию, получил путевку в Доминикану, в Панаму, Мексику. Ребят, это сказка на наяву. Это то, что сегодня происходит. Многие люди живут, знаете, в своих шорах, зашоренные. Их научили ходить на работу 9 часов в день, 5, 5, 5 суток в неделю. И человек живет от понедельника к понедельнику. В конце месяца у него ни хрена нет денег. Вот это такая, знаете, ловушка, в которую попадает человек, и как белка в колесе постоянно там бегает. Всю свою жизнь постоянно бегает. И чем заманили? А заманили, заманили, заманили пенсией в 200-300 долларов. Замечательно, замечательно, офигительные условия. Богатые люди никогда не работают за заработную плату. Если вы будете делать то же самое, что делают 80% населения, вы будете жить как 80% населения. Вы будете жить как 80% людей. Вы никогда не вылезете из вот этого круга, порочного круга. Потому что для того, чтобы добиться того, чего вы никогда не добивались, или то, о чем вы мечтаете, вы должны начинать делать совершенно другие вещи. Вы должны концентрироваться на другое. Вы должны находить возможности, вы должны развиваться, вы должны учиться. Первое, куда вам, первое, с чего вам стоит начать, это с обучения. Это тренинги, это семинары, это книги, это видеоролики. Вот с чего нужно начинать свое, свое дело. Вот с чего все начинается, когда ты начинаешь расти, Когда ты начинаешь изучать новую информацию, когда ты начинаешь разбираться в финансах, когда ты начинаешь разбираться, куда инвестировать, что делать, с чего начать, вот с этого момента начинается твой бизнес, начинается твой путь к твоему результату, к тем достижениям, которые для себя вообще видишь. Поэтому ребята, неважно какую технологию вы вынесли на рынок, важен момент времени. Бывает, крутая технология, но не момент времени не срастается, ничего не получается. Тайм, время, момент времени, время важно. Сейчас именно то самое время, именно тот самый момент, когда можно применить лучшую компанию на рынке в данный момент, лучший продукт конкурентоспособный, лучшую систему, которую вы себе можете только представить. Потому что сегодня нет такой системы, нет такой платформы, которая бы позволяла получать клиентов, партнеров, которая бы делала 90% процентов работы за вас. Полная автоматизация. Это вот те три элемента, которых уже достаточно для того, чтобы создать большой бизнес и для того, чтобы в короткие сроки заработать максимум денег. Поэтому время, ребят, это самый ценный, это самое ценное, что есть у нас. Не упускайте этот момент времени. Пройдите это обучение. Внизу у вас сейчас активируется зеленая кнопка «Заработок». Нажмите на нее, перейдите. Заполните тест. У вас там будет еще несколько кнопочек. Посмотрите, автобонус. Как, какие люди получают автобонусы? Какие машины получают люди? Какое путешествие? Благотворительность, потому что компания занимается благотворительностью. Какой-то процент денег, 10% она всегда отдает на благотворительность. Потому что когда ты делишься, отдаешь. Потому что однажды кто-то с тобой поделился. Как я сейчас поделюсь с вами с этой информацией. Точно так же однажды я был на вашем месте. Я точно так же смотрел и не верил своим ушам, своим глазам, что такое вообще реально. Я даже, когда свои первые деньги получил, я тоже не поверил. Я думал, я их не сниму с этой банковской карточки. Поэтому, ребят, история интересная, жизнь, она интересная. Нужно всегда быть открытым к возможностям. Даже если вы не будете пробовать этот бизнес, даже если вы не будете делать его, по крайней мере, я желаю вам пройти новый путь, начать ваш новый путь с обучения, с познания вот этих э, вещей финансовых. Потому что финансы, хотите вы или нет, но это то, что может сделать а, из вас плохого человека, может сделать хорошего. Потому что вы можете помочь бедным людям, детям, вы можете помочь старикам. Вы очень много можете сделать, имея деньги. Поэтому то, как вы с этим распорядитесь, и от этого будет и зависеть жизнь близких, окружающих и ваша личная. Я надеюсь, что вы грамотно распорядитесь этой информацией, вы пройдете обучающий курс, который вы дальше сможете нажать на кнопочку «Пройти», позвоните куратору, контакты есть внизу, напишите вашему куратору, спросите, что делать дальше, как пройти, что делать, с чего начать. Вам все покажут, вам все объяснят. Если надо будет, сделают тройной разговор, мы с вами поговорим, я вам отвечу на ваши вопросы. Нажимайте кнопку и увидимся на обучении. С вами был Эдуард, пока-пока.